Это 1 доллар. Если я приду в магазин, и там будет вещь за 90 центов, я смогу купить это. А если я приду в магазин, и там будет что-то за 85 центов, с налогами это 96, смогу ли я купить это? А что если я со мной этот доллар? Подумайте об этом. Так я только что смял его, он уже не может стоить один доллар. Наверное он стоит где-то 95 центов, верно? Как ты думаешь сколько он теперь стоит? Доллар. Ну так послушайте меня внимательно, я только что его смял, он уже не может стоить один доллар. А что если я, что если я наступлю на него? Я только что наступил на него, сколько теперь он стоит? Что, все еще один доллар, а что если я сомну его, наступлю и выброшу в урну, где валяется пиво, жвачка и прочий мусор, и какой-то парень найдет его, достанет, развернет его, сколько он будет стоить Может быть 82 цента Ну или хотя бы 92 цента а что если я сомну его, потопчу его, выброшу в урну, а затем порву пополам? Подумайте, сколько он теперь стоит? Сколько он теперь стоит? Один доллар? Я могу склеить его? Так, подожди, подожди, стоп, стоп, стоп. Я только что, только что смял его, топтал и выбросил в мусор поднял и порвал его и вы говорите, что я могу очистить его и склеить и он будет стоить 1 доллар Тогда скажите мне, почему если этот доллар не теряет свою ценность, почему ты можешь потерять свою ценность? Почему вы чувствуете это, когда вас бросили, отвергли, оскорбили, унизили, плохо к вам обращались, обманули вас, навредили вам и воспользовались вами? Почему вы чувствуете, что потеряли свою ценность? Я здесь, чтобы сказать вам, что этот доллар не теряет свою ценность потому что еще очень давно в него вложили эту ценность люди. И что бы с ним ни случилось, его всегда можно склеить и почистить. И я здесь, чтобы сказать вам, что вы были созданы, рождены со своим предназначением. Не обесценивайте свою ценность. Даже если кто-то причинил вам боль или страдания, вы пройдете сквозь все эти трудности, и никто никогда не сможет лишить тебя твоей ценности. Все, что тебе сейчас нужно сделать, это взять себя в руки, сбросить с себя все эти мысли и двигаться дальше.